Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил. Я бы сегодня хотел поговорить с вами про струбцины, рассказать вам немного о них, потому что мне поступает очень много вопросов от людей, какие струбцины подойдут для Т-треков, где купить, где подешевле, где понадежнее, где поудобнее и так далее. Вот смотрите, значит, вот такие струбцины у нас в мастерской уже более двух лет. Это фирма Девольт. Значит, Продаются они на сайте всеинструменты.ру, 2000 рублей на данный момент за две штуки. То есть комплект состоит из двух срубцин. Со своей задачей, по моему мнению, они вполне справляются. Но мне пару человек говорили о том, что они проскакивают, а именно не из-за того, что они плохие или бракованные. Именно из-за того, что хотелось зажать посильнее. Степень зажатия заготовки и цель ее зажатия напрямую зависит от вас и вашего понимания о том, как должна быть зажата заготовка. Вот такого зажима вполне хватает для того, чтобы заготовка не ездила. Ну а если степень этого зажатия для вас недостаточна, я бы, конечно, вам посоветовал приобрести струбцины вот такого плана. Я сейчас восстанавливаю свою домашнюю мастерскую, но в связи с плотным графиком работы у меня это получается не так быстро, как мне бы этого хотелось. Значит, ребята мне прислали их в подарок. Это фирма Fest. Вот здесь будет адрес сайта на коробочке. Также все ссылки будут в описании. И на вот эти струбцины, и на вот эти струбцины. Если вас интересует, то можете переходить и приобретать. Такая вот интересная коробочка. Так, значит, ну, первое впечатление, конечно, прям сразу видно. Допустим, если сравнивать это с рубциной то это прям по весу она ощущается. Давайте покажу поближе, чтобы было понятно, по какому принципу она работает. Эта часть у нее идет подвижная. Здесь устанавливаем заготовку и начинаем ее зажимать. Видно, да? То есть какая степень сильного зажатия. Ломаться здесь нечем, она идет полностью металлическая. Эта часть металлическая. Здесь все идет из металла. И даже вот эта черная вот трещотка, вот так вот будет виднее, она идет тоже металлическая. Что, кстати, я не могу сказать про струбцины Девольт. Здесь у них идет металл, вот здесь у них идет пластик. Но в принципе, в принципе, струбцины, они неплохие. Я же говорю, что и в домашней мастерской такие струбцины у меня есть и на производстве. Мы их используем уже более двух лет. Даже сварочные работы при их помощи мы выполняли. Как бы я ничего не могу сказать. Это все зависит от того, как вы будете их использовать. А в сравнении, к примеру, если это столярное производство, то, конечно, лучше выбрать такие струбцины, потому что ну, в столярке тут, скажем, нет каких-то а, стандартных задач, которые возникают при монтаже там, на выездных объектах. То есть столярка – это нестандартные задачи, где заготовку требуется закрепить всем возможными способами. Вот. У меня две штуки, но я думаю, вполне. То есть для домашней мастерской две струбцины мне хватит давайте попробуем двумя зажать заготовку и посмотрим как она будет себя вести то есть по такому же принципу будем ложить деталь устанавливаем до конца не буду зажимать чтобы хотя бы было с чем сравнить Потому что здесь Наглядно уже понятно, когда вы держите такой инструмент в руках, что он уже, конечно, понадежнее будет. Вот так, немножко. Ну вот, ребят, делайте вывод сами. То есть тут еще есть место. Вот, я зажал, наверное, было слышно на видео, как доска прям начала хрустеть. зажат до конца ну ребята меня результат устраивает зажимают намертво в дальнейшем я планирую снять видео именно как на небольшой площади там порядка там 3-4 квадратах можно делать интересные вещи и вот эти струбцины на мне очень сильно будут помогать я буду показывать как а по копиру с помощью вот таких струбцин можно делать э, овальные какие-то детали, изделия, то есть этими струбцинами я буду зажимать шаблон и делать криво заготовки. В общем, э, лично мой вывод такой, что если у вас не серьезные какие-то задачи, просто достаточно вам заготовку закрепить с ней, поработать, там грубо говоря шаблон положить на заготовку там выбрать четверть, э, ну такие мелкие задачи, то этих струбцин вам вполне хватит. Если какие-то задачи посерьезнее, если у вас домашняя мастерская, то, конечно, лучше такие струбцины брать. Но есть один недостаток Допустим, эти струбцины стоят две штуки 2000 рублей, эта струбцина, если я не ошибаюсь, стоит 4300 или 4400. То есть цены меняются, заходите, спрашивайте, звоните, узнавайте. вот На этом все, буду заканчивать. Всем пока!